И всем привет, с вами Ростикс. Сейчас я расскажу про ConReality. Будет много всего интересного, а также где-то видео будет розбеж 5 долларов в токенах мира. Начинаем! ConReality это технологический стартап, создающий продукты и услуги для стрельбы в играх живого действия, таких как Airsoft и Paintball. Они также создают аппаратное и программное обеспечение для операторов аренд, игроков и команд игроков. Сейчас они запустили свою уникальную платформу для игр живого действия. The Mixed Reality Arena, которая производит революцию в Air играх и Web3 играх. Кстати, все ссылочки будут в описании. Розыгрыш 5 долларов просто напиши видео, я выберу один комментарий и отправлю 5$ долларов в токенах НИР. Нужно подписаться на Chatner Games и мой Телеграм-канал. Так, продолжаем. Компания ConReality была запущена во время хакатона в сентябре 2015 года в Братиславе, Словакия, как проект робототехники с открытым исходным кодом для их ручьевого действия. После нескольких лет работы над концепцией в 2019 году компания запустила свой проект. С тех пор они открыли три физических демонстрационных зала, где представлены изготовленные прототипы и продукты. Проект как валюты используют токены стандарт За стандарт открывает доступ к редким активам на триллионы долларов запрятых хранилищах. И цифровых кошельках по всему миру. Эти активы включают криптовалюты и токенизированные физические активы, такие как серебро и золото. Для этого используются децентрализованные смарт-контракты, называемые смарт-хранилищами чтобы забереть активы в качестве залога. Поэтому эта монета считается стабильным цифровым активом. Их продукты расширяют возможности игры в пейнтбол или же страйкбол. Они создают различные игровые инструменты, такие как дроны с мягкой пневматикой и подобные пулемета. Турель поставляется в нескольких вариантов форм-фактора, материалов и полезной нагрузки. Она оснащена автоматическим управлением, спусковым механизмом и распознаванием объектом, что позволяет вашей команде прикрывать важные точки на поле боя или во время игры. Функционал дрона тоже не уступает, созданный на базе Matrix 600. Это беспилотный летательный аппарат управляется экипажем из двух человек. И полезная нагрузка оснащена турелью для пинбола, собственной разработки и рассчитана на несколько сотен пинбольных шариков. А также есть и другие разработчики, которые тоже улучшают живую игру и придают атмосферу реальности. Все эти инструменты в купе дают возможность почувствовать реальную атмосферу битвы и создают краточность игре. Используя эти технологии, игра полностью преображается. Система навигации, система подсчета жизни, миникарты и система коммуникации сделают игру более живой, интересной и честной. Несомненно, используются возможности конреалити. Вы получите ранее незнакомые эмоции. Протокол управляется сообществом держательным токеном The Standard Token, который образует децентрализованную автономную организацию ну, DAO. Стандарт DAO будет управлять протоколом, принимая ключевые решения с помощью интеллектуальных механизмов голосования и рынков предсказаний. Коморни, генеральный директор и соучредитель, Канреалити, также подчеркнул важность партнерства. Мы с нетерпением ждем партнерства за Стандарт. Мы ощущаем острую необходимость в цифровом платежном решении для наших игроков и клиентов, подкрепленном реальными материальными активами. Более того, он считает, что текущий спад на рынке придет к новому витку криптовалютного регулирования, которое запретит использование токенов utility в качестве внутриигрового платежного решения, в определенных юрисдикциях. Всем спасибо за просмотр. У меня могли быть некоторые ошибки. Надеюсь, они не были критичными. Если что, напишите в комментариях. Спасибо. Удачи. Будьте аккуратны.